Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, саляллаху алейкум ассалям, поведал. Когда человек поминает Господа своего, Аллах запишет это в его книгу «Деяний». И в четверг возражение ангелам Аллах покажет, что раб Аллаха поминал его сердцем своим. Скажут ангелы, о Господь наш, все деяния этого раба мы записали, а об этом деянии мы не знаем. Ответит Всевышний Аллах, он раб мой поминал меня сердцем своим, и я записал это в книгу деяний его». То есть здесь Всевышний Аллах говорит о зикар хафир, зикар без языка, зикар сердцем. Об этом Слово Всевышнего Аллаха из суры Аль-Джасия, аят 29 в Воистину, мы записывали, что вы совершали. Поэтому, даже если наши руки, язык заняты, мирскими но если сердце аллах то данный аят про нас и синий аллах покажет что мы поминали его сердцем хамдулиля